Вкусные новости Ставрополя при поддержке «Кафе Восток» представляют неизвестные факты из жизни известных людей. Все прекрасно помнят этих мультгероев со ставропольских телеэкранов. Сегодня у нас в гостях их создатель – Виктор Степанович Чебан. Но мало кто знает, что этот творческий человек в жизни строитель с большой буквы. Я являюсь... Первым обладателем премии «Золотой Меркурий» в области строительства. Это очень почетно для меня. Тем более, когда такую награду получил лично из рук Примакова. У нас все-таки кулинарный проект, и Виктор Степанович поделился с нами своими мыслями и о еде. Я считаю, что хорошая еда – залог здоровья. И когда не успеваешь попасть домой, то лучше это сделать в кафе «Восток». Вкусные новости Ставрополя. Вкусно о интересном. Партнер проекта «Кафе Восток». Здесь очень вкусные комплексные обеды.